Восхищение Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Евангелие от Матфея, 25 глава, 13 стих. Женившись на искренне верующей девушке, Николай не задумывался, насколько правильным был его выбор. Но спустя годы он не раз убеждался, что не ошибся. Мария была кроткой и доброжелательной. Она, как соседи шутили, сдувала пылинки со своего благоверного. Николай был горд за себя. Не так-то просто сделать выбор, в котором и через годы не разочаруешься. Одно мешало Николаю. Нередко, нежно обняв мужа за шею, Мария с тоской уговаривала его. «Примирись с Богом, ведь Христос скоро придет и всех нас с собой возьмет. Как же ты останешься здесь?» «Не волнуйся, я тебя никуда от себя не отпущу. Ты моя, и я везде только с тобой пойду», — отвечал мужчина. «Но ведь Христос не возьмет тех, кто не покаялся». «Не примирился с ним», — взволнованно напоминала Мария. «Не переживай, я примирюсь с ним, успею», — отмахивался Николай, но идти в церковь не торопился. Прошли годы. Дети подросли и разлетелись, создав свои гнездышки. Остались Николай с Марией вдвоем в доме, но в их отношениях мало что изменилось. Мария все так же, скорбя и любя, Уговаривала мужа, молилась о нем, а он все отмахивался. «Успею». Однажды ночью Николай проснулся от странного тревожного чувства. Мужчина не сразу понял, что произошло, но, протянув руку к жене, чтобы обнять ее и успокоиться, вдруг обнаружил, что ее место пусто и уже остыло. Холодное место на постели встревожило мужчину. В течение тридцати с лишним лет он не испытывал ничего подобного. Место жены могло пустовать на короткое время, если ей нужно было выйти до ветру, как говорили в деревне, но оно никогда не успевало остыть. Николай резко встал и обошел темную хату, зажег свечу и осмотрел вещи жены. Ее одежда, которую Мария сняла вечером перед сном, лежала рядом с кроватью на стуле, а Марии нигде не было. Восхищение, с ужасом подумал мужчина. Ее Христос забрал, а я остался. Что же я буду делать без нее? Да и все наши, наверное, вознеслись, а я один остался. Нашими Николай привычно называл верующих из церкви, в которой мужчину приняли как родного. Конечно, вначале Марию уговаривали не выходить замуж за неверующего, но когда она все же сказала, что пойдет, Николая приняли и скоро полюбили. Он был хорошим человеком и любящим мужем. Николай не мог себе представить жизни в другом обществе, в другом окружении. Да и без благословений Бога, который постоянно получал по молитве жены, он также не представлял себе жизни. Николай просил жену помолиться перед каждым серьезным начинанием, по опыту зная, как много может усиленная молитва праведного. Но сам не торопился посвящать себя Богу. Осмотрев все места, где могла находиться жена, мужчина сел на постель и заплакал, как ребенок. Одиночество оставленности придавило сердце тяжелым грузом. Он помнил притчу о неразумных девах и знал, что теперь поздно стучать, дверь спасения закрыта, и это навсегда. Теперь его Мария с Богом в радости, а он оставлен на великую скорбь, и Бог скажет ему, «Я никогда не знал тебя». Николай сидел долго, вся жизнь прошла перед мысленным взором. Он вспоминал все уговоры жены, приглашения мужчин из церкви, Тепло и доброту рук Марии, обустроивших это уютное гнездышко, в котором он теперь остался один. Сейчас ему стали ненужными милые безделушки и занавески, создающие уют в доме. Без той, кто это все придумал, все теряло смысл. На улице уже рассвело, а мужчина все сидел на кровати, опустив голову. Раньше он откладывал на потом молитву покаяния но теперь считал ее бессмысленной. Когда на улице рассвело, Николай тяжело поднялся. «Пойду-ка я проверю, кто еще остался из родственников», подумал мужчина, оделся и вышел из дома. Люди в деревне просыпаются рано, даже весной, когда еще не нужно выгонять скот на пастбище. Хозяйки, гремя ведрами, спешили подойти коров и накормить скотину. Мужики также спешили в сарай, чтобы почистить у коров и вывести навоз на кучу, чтобы, когда растает снег, вывести удобрения на огород. Жизнь продолжалась. И только Николай не хотел заниматься повседневными делами. Есть ли в них смысл, если все христиане уже на небе и скорость существования планеты Земля закончится. Грустно бредя по улице. Николай вдруг увидел старых друзей семьи. Он был очень удивлен. Это были искренние добрые христиане. «Неужели они остались?» – удивленно подумал он. «Если таких Бог оставил, сочтя недостойными восхищения, тогда что говорить обо мне?» «Коля, привет!» – поздоровался Сергей. «Что случилось? Ты сам не свой». «Как же так? Вы остались?» воскликнул Николай. «Как это остались?» — не поняли Сергей с Галиной. «Так восхищение уже было. Моя Мария вознеслась!» Чуть не плача при людях, воскликнул Николай. «Да ты что говоришь?» — удивились друзья. «Не было никакого восхищения. Мы только что заходили к Олегу Викторовичу. Они с женой тоже на месте. Ты посмотри, может, Мария вышла куда-нибудь?» «Одежда ее на месте и обувь тоже», — уже серьезно сомневаясь, — ответил Николай. Он очень уважал пресвитера церкви, считая его очень праведным и посвященным богу человеком. и факт, что они с женой на земле, убедил Николая, что он ошибся. Но где же может быть его жена? Беседуя, друзья дошли до дома Николая и Марии. Вдруг из сарая показалась Мария в старом полушубке, поверх ночной рубашки и в старых валенках, с маленьким теленком на руках. «Ты здесь!» — радостно Николай бросился к жене. «А где я должна быть?» — удивилась женщина. Я вышла в туалет, услышала шум в сарае и поняла, что наша Зорька телится. Вот и пошла помогать, как есть, не переодеваясь. «А я думал, ты вознеслась» вырвалась у радостного мужа. Как хорошо, что ты здесь. Вот видишь, покачала головой женщина, вот так это и будет. Бог же сказал внезапно. А ты со своим успею дождешься, что действительно останешься, покачала головой Мария. Я же не просто так волнуюсь о тебе. Да уж знаю, знаю, смутился муж, виновато опустив голову. Теперь не буду так говорить. Пойдем переоденемся и сходим к Олегу Викторовичу. Я тоже помолиться хочу. И чтобы он обо мне помолился. Его Бог точно услышит. И тебя услышит, поддержали друзья и жена. Нет, я должен быть уверен, твердо отвечал Николай. Я столько злоупотреблял терпением Божиим, что лучше уже заручиться веским словом Олега Викторовича. Никто не стал возражать мужчине. Неважно, нужно ли ему ходатайство других людей. Это знает только Бог. Важно, что он наконец решился переступить порог и войти в Царство Небесное. Пусть из-за страха опоздать, как написано, а других страхом спасайте. Все вместе друзья направились в дом пресвитера церкви, где Николай в молитве примирился с Богом. Thank you.